Так, э, уважаемые коллеги, мы сейчас с вами э, пообщаемся с Мухаммедом Али. Это наш выпускник, который защитил кандидатскую диссертацию под руководством Луиса Сейчас он работает в какой стране? Суда не работает, поэтому он расскажет, вы можете задавать вопросы. Сейчас я переключу презентацию, пока отключим. Мухаммед, немножечко расскажите, пожалуйста, о своей работе. Судебная медицина, она отличается, наверное, в России и в Судане. Фактически она отличается только по организационным вопросам. Стоит это судебная медицина то же самое. Организационные вопросы именно касается формировку сама судебная медицина Здесь, конечно, она как самостоятельная как называется дисциплина, дисциплина специальность. А да. там она может быть, есть в мире разные варианты. Она иногда под Министерство юстиции, может быть, иногда она предлежит как норму Министерства здравоохранения. И как в России, здесь, вы знаете, она является отдельный под президентом, как называется. Ну, у нас она, во-первых, в Министерстве здравоохранения. У Час, нас, да, да, да. Силовые ведомства все да, это МВД, это Следственный да, комитет, да, Министерство да. юстиции, ФСБ. То есть везде да. есть свои специалисты. специалисты. Там также, просто она там идет по закону под Министерство, судами, под Министерство здравоохранения. Конечно, это свои минусы есть, потому что можно влиять на нее другие органы и так далее. А когда она отдельной организации под, под президентом, как зависимости от России, она положительно, потому что она будет независима, не, не можно на нее давить, невозможно а, а, каким-нибудь образом на заключениях и на своих действиях влиять другие органы. Это конечно положительно. Но в основном медицине, я, судебная медицина – это и есть судебная медицина. она всегда уважительная, очень сильная профессия. Ее уважают, ее понимают. И в мире сейчас начинается понимать нужды в ней, успеет его, фактически день за день усиливается этого понятия, усиливается, углубляется и расширяется ее использование в разных вопросах. Но у нас реформа такая была запущена, к сожалению, она не реализовалась. То есть Министерство здравоохранения Российской Федерации должно руководить всеми бюро. У нас mm -hmm. сейчас находится в подчинении каждого субъекта Российской Федерации. Конечно, субъект. mm -hmm. Методическое руководство только осуществляет российский центр. Поэтому у нас реформа началась, но mm -hmm. она не завершена. Не, завершена. не завершена. А вот допуск профессии судебного медика как осуществляется? Там э, приезжает специалист, приносит с собой документы о том, что он завершил образование, имеет высшее медицинское образование и специализация по судебной медицине. Там приезжает не только с России, конечно, конечно да. Франция, Великобритании, США, как мировые стандарты. Вы познакомитесь с ними, конечно, по-разному, разных стран по-разному бросится, например, какой-то определенный квалификационный период, опыт, но в основном как новый человек, который, новый врач, который завершил учебу, может быть будет, конечно, требоваться здесь определенные знания, экзамены, определенные тренировки, зависит от страны, от другого. Как иностранец поступаешь в другую страну? А, обязательно, здесь привесок определенный опыт и определенный экзамен, как, вы знаете, ХА, и... mm. разные экзамены по медицине. По, по, по, по, по этой общее, это подпр... человек подтвердил своих документов как врач потом еще идет как и специалист uh -huh. это еще тоже здесь зависит от страны и зависит от уровня квалификации потому что сколько выше этот уровень квалификации сколько может быть даже немножко полегче будет процесс uh -huh. перенимания в специальности а допуск осуществляется профессиональным сообществом или государственной структурой, которая... И вначале государственная структура, конечно, организационная, это Министерство здравоохранения в основном, и потом еще специальность будет независимая, это и специальность хирургии там, и так далее. Понятно. А требуется, вот, как в России, через пять лет проходить повышение квалификации, сдавать экзамены, получать удостоверение о том, что ты специалист. Да, да, тоже, да абсолютно тоже. так же самое. Угу. Вот в связи с изменившейся политической обстановкой, как вопросы, например, смертности больше всего... Какая смерть? Насильственная, ненасильственная? Вот у нас по статистике на сегодня превалирует именно скоропостижная смерть. Особенно вот двадцатый год, это связь с коронавирусом, да. это сердечная смерть в первую очередь. Это фактически такое же стоит, не менее эти тенденции. Фактически насильственная смерть уже отошла, может быть, даже... Третий, четвертый, может быть, даже не очень уровень общего смертности. Такой вопрос не совсем я в курсе, а в Судане есть смертная казнь или нет? Как уголовное наказание? Есть, есть. Но она не всегда, например, принимается очень редко, но есть. А судебные медики как-то вовлекают или там другие специалисты? В основном нет, это не судебные медики, это будут общие врачи, общие врачи которые перетерплены к термам, что экзаменировать тело до смерти, после смерти, утвердят смерти, общие специалисты, не судебные медики. Почему? Потому что там тоже редко ездят судебные медики, их очень редко фактически, не, не, не так много их как, как врачей, как и специалистов. Поэтому много, даже можно специально в судебной медицине найти людей, которые занимаются судебными медициной, к сожалению, которые не являются по документам, по, по знаниям фактически судебными медиками. Ну, вот шестикурсников интересует еще всегда такой вопрос, это как устроиться и э, насколько адекватна оплата труда медицинского работника. Вдруг такая ситуация будет, что у нас захотят поехать поработать за границей. Да, и фактически она разная, зависит от страны, где и как. Но если смотреть по общим, всегда они вроде бы именно в странах, где начали понимать нужды к судебным, они выше, они чуть выше другими врачами. Дело в том, что там еще совместительство клиника, там нету клиника судебной медицины, она государственная работа, нету на ней частная. Поэтому некоторые страны в этой зарплате подключают совместимость оплаты клиника потому что в основном практика там идет, например, окулист, у него и государственная часть работы, он может заниматься например, вечером в свою частную, в свою клинику, а здесь этого нет. Поэтому есть некоторые страны, которые совместят, возмещают типа что увеличивает зарплату судебного медика, что она, она прикрывала хоть немножко вот это богато. Дело в том, что тоже много не хотят специализироваться в этой судебной медицине, потому что вот этого проблемы, что нет, например, он не может зарабатывать больше. У есть несколько таких стран, у них есть, а в основном третьи страны мира, это может быть большинство отсутствует поэтому получается только если тебе туда или как человек, как тебе инициатива самому, понимание нуждик этой профессиональности и так далее, но бывает, там, что не очень высокая заплата. Но сейчас большинство идут на, на понимание и оценка, есть некоторые даже дают статус судей, защита судей, зарплату судей в этой страны ситуация в а лучше нагрузка вот если говорить о судебной медицине у нас нагрузка очень сильно меняется вот брать у например город и брать mm -hmm. в понедельник вот на прошлой неделе нагрузка была 71 труп а в другой день меньше получается если брать патолога анатомов там ну два трупа максимум четыре трупа а в Судане, ну, в среднем можно В так... основном в Судане, потому что смерти чуть меньше. А, нагрузка не, не в этих цифрах, конечно, намного может, меньше, чем это. А, но зато, конечно, еще проблема в том, что там тоже много врачей нет. Например, здесь может быть работать в день ну, около 10 uh -huh. экспертов. Там если страна нефти, если там работает, там 4-5. Так, уважаемые студенты, ваши вопросы, пожалуйста, пишите в чат.